Здравствуйте, меня зовут Данил. Сегодня я вам расскажу о том, как я убирал люфт на вот таком штативе. Это RECAM Maxipod rt 50 g Довольно популярная моделька. Мне он достался практически бесплатно. Но все равно обидно. То есть, смотрите, да, штанга выдвинута, имеется люфт такой. вот такой. Движение. Сейчас, извиняюсь, без штатива снимаю. Видели бы, что у меня него нагороженность а сейчас. То есть вот он стоит на земле и что люфт порядка такой вот. Ну, сами понимаете, для фото это неприемлемо, да для видео в принципе. То есть вот, как не затягиваю вот затянул, вот здесь вот затянул, да, его вот, естественно. Тем не менее. Тем не менее он остается, вот люфт этот, возможно у меня экземпляр бракованный, чек на него был, гарантия была, в принципе она и остается, но бодаться с сервисом, в случае штативов это бесполезная вещь, только потратите время, разбирается он следующим образом, сейчас покажу из-за чего люфтит, вот эта вот штука откручивается, поудобнее все было сделать. Вот так вот подкручивается, здесь штанды. Так. так вот, и здесь такая пластмаска. Вот здесь а, видик небольшой. Я его потерял, естественно. но Его нужно открутить, потом вынуть от этого пластмасса. Вытягивается первый раз очень жестко подкормнучим в принципе сломать думаю, бояться не стоит то есть, проблема в чем эта штука здесь резечка уже я думал как пропилить здесь канавку и одеть резинку просто на него намазать смазкой и то есть чтобы она ходила уплотненная она просто ходит тут люфт порядка не знаю вам видно будет нет то есть там порядка миллиметра расстояние от приложить к одной стенке то второй ну, миллиметр точно есть -то образом думаю убирать Нет. просто видео буду снимать не один день вы естественно это увидите за пару минут может быть больше ну, раз видите значит получилось так. а приобрел такой приходничок это приходник под пайку 15 миллиметров с одной стороны медный ну, скорее всего, бронза, имеется в виду подменная труба. С другой стороны, 1 дробь 2 дюйма. Одна вторая дюйма, я так понимаю. Вот внешний диаметр у него практически соответствует этой трубе. Еще бы треть миллиметра и вообще бы идеально ходил. Но этот разгон, сами понимаете, пока вот таскаешь и так далее, ну, нервов не хватит. Вот Этих рисочек не было, это я уже экспериментировал. Первоначально была идея какая то есть выпилить, вот здесь снять хотел под гай, ну так как гаечка, да, ее распилить распилить наполам, ну залить вам для чего-нибудь в общем таким образом нарастить вот так, чтобы удалить. также также прикрутить ее и чтобы она сидела, но потом подумал зачем мне этот лишний вес зачем мне эти лишние, в общем лишняя работа идея в чем, то есть Берем труборез, трубореза отберем на ножовку, отпиливаем эту ерунду. Можно вообще взять, в принципе, трубу, вторая дюйма, да, с внешним ну, диаметром приблизительно. Все равно а, нужно будет здесь сделать канавочку небольшую по кругу и одеть резинку сантехническую любую, ну, в принципе, чем тоньше, тем лучше, а, чтобы сидела плотно и не била по стенкам. То есть, это раздражающий шум. Сделаем таким образом. Так, сейчас схожу с за напильником, его здесь и быстренько отрежу, чтобы нам с вами не терять время. вот, напильник воткнул в отверстие. Обычный труборез для медных труб. Что я думаю, меньше пыли будет, если я разрежу. Да и разрез будет поровнее. Фактически ну, все. Да, упомянуть. С одной стороны, то есть эта труба под пайку идет. И труба, переходник. То есть она гладенькая. Но вот эта часть нам не особо нужна. В принципе, нужно. а вот с другой стороны она идет с резьбой. Так. Следующее наше действие. Напялить вот эту ерунду сюда, то есть таким образом. Каким-нибудь ключом газом или чем-нибудь натянуть. Можно немножко деформировать, то есть сжать, плотно налезу. Все равно здесь, Рейка резьбовая, по которой ходит вот эта, вот эта шестерня. Она пластиковая. И она чуть больше, чем диаметр окружности. но За окружность выходит вообще. Поэтому трубку не, не критично помять, сравнем. И накрутим ее. Так, ладно, я пока пойду прямо из здесь не пылить. А Проточу. Вот здесь вот канавку, Один, Накручу эту штуку. Ну, накручу при вас, наверное. И одену резинку. Ну и посмотрим, как это все будет работать. Ладно, пошла. Так, оно ну, все сделано. Пялил на шуруповет. Точнее, к вот подключил. Прикрутил вот такую вот ерунду. Это шток от коронки по бетону для перфоратора просто резьба практически подошла к ребятой трубке ну и напилим таким образом за пару минут то есть это все спили грязно поэтому и с матюками поэтому снимать не стал так а, накрутим да намотал нить в эту канавку, в перемешку с эм, жидкими гвоздями поэтому у меня такие страшные все вклею, потому что потом поменяем на резину О, чтобы закончить все, все это дело а не охота тратить да? типа, на самом деле минут 30 потратил на исправление по косяка китайцев потом поменяем на резинку, резинка Оказалось, вот оно, надо потоньше взять, слишком толстая и в толпу мы лезет просто-напросто, ладно, прикрутим эту ерунду, так. Так, ключ. Путь. Сплющить надо немного коробку. Можно было на нее не поцарапать бы. Внешний вид важен не особо. Ну приятнее все-таки, когда конечно поцарапанное снаружи. Так все, видка треснула чуть-чуть. Да, да, да, зажимайся, Сволочь, такая.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 Садиться, однако придется на другой оборот снимать завершение. Жуткая история. Главное, все-таки резинку придется главное накрутить самое главное агнут бошку не свернуть потому что держимся вот здесь крепко штука я так понимаю где-то здесь закреплен да скрутить я его, естественно пробовал очень хорошим это не Ну, не тоже так. Okay. подверить в общем-то резинка не нужна ребят там сейчас рынки практически нет пока я прикручивал она вся выдралась грекуть ночь есть но приходится прикладывать усилия чтобы отклонить вот здесь уже деформация самого металла нет. так чтобы внутри что-то бренчало прям шаталось. нет такого ну вот как и так естественно и на камеру все делается более аккуратно там переделаю ну Ремонт был такой немножко сумбурный, потому что жена сейчас уехала кататься на роликах. Ребенок спит. Появилась минутка. Сумбур время. забыл отпустить. Я думал, заел эту штучку, которую мы только что закручивали. заберусь я закрутил, вот, вырежу. Так, здесь главное хорошенько затянуть но не преусердствовать, потому что можно сорвать вязьбу. Поднимается, опускается. Все замечательно. Конечно, китайская ерунда, но некоторое время она послужит. Люфта нет. Ну, сказать сделал вот так вот можно избавиться от люфта а лучше не покупать если вам есть люфты имеют да. ну, Всего доброго подписывайтесь до свидания